28 декабря, погода бомба, планер обладает запасами энергии. Что же будет, скоро горы. Друзья, почему я так переживаю с точки зрения мотор запустится, не запустится, холодно. Серега, ну как? жим? Нет. Нет? Я тебе доверяю, что Мне а я себе не доверяю. Ну ты Себе бы я тоже не доверял, а тебе доверяю. Ладно, спасибо. Вот сейчас я ныряю, вот он. И я, смотри, как. Лыжи! Лыжи! Сказочный долбоящер. Но зато мы попробовали то, что испытывает лыжник. Олени! вот, олени. Олени. Олени! Много. Все, не будем больше пугать, а то нас заругают зеленые местные. Так никогда не делай. нельзя. Итак, друзья, Серега мне помогает сегодня в тяжелом деле Вы не думайте, он на костылях бегает быстрее, чем я без А почему он на костылях? Да потому что он сломал две ноги Сначала одну ногу ему сломало такси Все думали, конечно, на параплане Сломал ногу на параплане Нет, это было всего лишь такси А вторую ногу он уже сломал сам Потому что с одной ногой ему было обидно Что он ее не на параплане сломал а это было еще до начала полетов в Индии И он сидел в Индии, грустил, грустил Потом решил полетать много дней успешно летал, а потом в один из дней решил, что этот будет последний день, больше он не хочет летать. И он взял и сломал вторую ногу на посадке. Так что вот такая вот история. А сейчас он хочет на планере полетать. Не знаю зачем, но вот такой вот, смотрите, какой смелый. Так, Серега, будешь мне помогать? Давай, чем тебе помочь? Снимаем GoPro 10. На голове у меня будет DJI Action 3. Она будет с радиомикрофоном. Вчера радиомикрофон от нее не сработал. Две восьмерки я сейчас засуну туда, попытаемся сбить их планером на взлете. В общем, куча планов. Итак, DJI. Чем хороша? Тем, что микрофоны расположены вот в такой коробочке. И подлость в том, что микрофон вынимаешь, он, по идее, сразу работает. Он сразу включается. Но вот этот, этот почему-то сегодня не включился. Видимо, это была моя ошибка, что я его вчера не включил. Вот он включился, в нем загорелись сразу же все эти вот хрым-хрым. Один микрофон я Сереге даю. Куда-нибудь повесь. Вот один вешаю непосредственно себе. Кейс закрываю. Смотрю еще раз, что, как вы видите, горят. Вчера я, видимо, просто не включил его. Но он сам почему-то включился. Вот я помню, что он включился. Причем диджей пока для меня загадка. Вчера ночью я эту камеру практически изнасиловал. Я ее тряс всеми возможными способами, пытаясь, так сказать, добиться от нее результата по нормальной записи звука поставил на ней самый широкий угол так теперь камеру включаю на запись диджея включила запись и я подключаю радиомикрофон к ней он который вроде как написано что 15 часов должен писать ну и что ты пишешь хоть работаешь тварь что-то написал и красным горит раз раз раз раз Раз, два, три. Заблокировал ее. Все, чтобы она больше ничего не могла сделать. Поставил замочек. Может быть, это, это нужно было. О, на диджей великолепно снимается поездка на моноколесе. Чем хороша эта камера? Она легкая. То есть, прям на лбу не чувствуется вот этого веса тяжелого. Потому что, если GoPro 10 или там 11, обязательно нужен медиомодуль, чтобы звук писать с радиомикрофона. И вот это все обрастает такой конструкцией, что дико неудобно. А сейчас прям вес такой небольшой, мне комфортно, удобно. Могу даже головой потрясти чуть-чуть. Почему я не делаю так летом, друзья? Ну, не там нельзя ставить камеры, потому что можно сбить какой-нибудь самолет неудачно. То есть попадет камера в винт, и все. И контент огонь. Уж понимаете, что это не очень хорошо. О, как же хорошо. Друзья, вы не представляете какое-то несказанное удовольствие без снега жить, <смех> вот как сейчас <смех> на самом деле у нас бывает в среднем два раза две недели в году лежит снег на этом аэродроме но, как правило, вот примерно так вот сейчас 28 декабря, травка зелененькая. Росай до сих пор не высохла. Солнце, конечно, уже еле-еле греет. Серега с костылями уже сидит. Ну как, успешно? Вполне. Ну, видишь, как хорошо. <смех> да, друзья, видите? На монно с костылями. Это, конечно. Контент огонь. <смех> что же мы такое сделали? Вот камеру GoPro 11. К ней модуль, который позволяет подключить микрофон. Вот подключен микрофон радио. И питание радиомикрофона. И камера идет от пауэрбанка. Вот такая вот чудесная конструкция. Чем она хороша? Тем, что позволит мне записывать э, звук весь полет на заднюю камеру. Соответственно, это позволит легче синхронизировать переднюю и заднюю кабину. И даст вариант звука запасной, потому что, как вы видите, звука много не бывает. Серега, мы когда-нибудь взлетим, как ты думаешь? Ну, может быть, завтра. Так, друзья, самое главное, вы даже не догадаетесь, что я сейчас сделаю. Мотор в зеркальце мне видно, от винта. обороты и глушу мотор сейчас винт немножечко провернется и попадет в вертикальное положение пошла уборка и есть наборчик есть пищи даже приборчик смотри-ка посмотри можно меня... наушники да. снять наконец да, снимай наушники аллилуйя аллилуйя надоело ну трахтеть надоело Поделаешь. Итак, если набор. Самое интересное. По крайней мере, активно мы не снижаемся. Я так соскучился, друзья, по полетам, что вот смысла в этом полете большого не было. Разве что Серегу по порадовать. Но тут уже много. Торгово вид... стоит порадовать друга, да? Вот уж. Петлю хочешь? Ну подожди, да высоту жалко. Да как высоту жалко, а зато мы фигаким петлю вот рядышком с облаком рядом со склоном Знаешь, как прикольно будет. На самом деле вот на этом склоне мы с Наташкой лет 6 или семь назад летали в марте или в апреле. Я так представляю, да. Все в снегу было. Там вот под нами парапланерный старт. Угу. смотри нолик. Честный нолик, высота прям не падает. Сейчас пройдем облако, Серега, и там впереди откроется вид на Геленобыль. Вон видишь три озера? Угу. Вот. За ними Геленобыль. Так. Болтанка пошла, минуса. Попробую пробиться чуть-чуть на. фигасе себе какая болтаночка! Разворачиваемся. Вот это добром не кончится. О! О! Вот это да! Разгоняюсь. Что, хулиганить да. будешь? 28 декабря! Погода-бомба! планер обладает запасами энергии. Высота равно скорость, ну точнее меняется на скорость. Вот сейчас мы меняем на скорость и пикируем склон, разгоняемся до 200 км в час Что же будет? Скоро горы! А -а -а -а. <franchise> как. мы меняем энергию скорости на энергию высоты <consume> <wrestlers> Друзья, энергия есть, видите, я болтаюсь в чем-то Не скажу, что это чистый какой-то динамик Некая смесь, мне кажется, дует не то, ну ветер дует Аж написано 52 км в час у меня прибор показывает, но явно врет. Быть такого не может. Если бы было 52 километра в час, нас бы тут перла выше крыши. Она нас, в общем-то, еле держит. Но все-таки держит. На крыле обледенение, кстати, немножечко присутствует. То, что мы в зоне, видишь, как раз конденсация. Так что посматривай на крыло, чтобы нам действительно обледенение по полной программе не схватить. Видите, друзья, кто был поток, то нет. Это как раз признак того, что но он может быть, знаете где? Вот. Облака впереди демаскируют Почему здесь? Потому что, видимо, какая-то корреляция с отскоком от криптов впереди. эти не над склоном, а перед склоном. Проверяем. Закрылочек. Вот и сейчас должно переть И не прет. Серега, ну ты помнишь, как наш с тобой полет? Который. Ну когда вот ты с парапланом, а я без. Помню, конечно, ты тут бросил. Я тебя бросил помирать. Ты же тоже думал, что поток есть, а его раз и нет. Но я же хотел как лучше. Давай, зато ты, как я тебя красиво сейчас по скальничку прокачу. Ну, давай. Давай. эй -э -э -э -э -э -э -э, друзья! скоро э, скорость 200. Может зафигачить, аж дым идет. Здесь сосульки должны быть красивые. Смотри, есть сосульки? Нет сосулик. Так, нет сосудок. А я Сейчас я ручку на себя потяну, сколько мы высоты наберем. И спял. Поднялись. Вот я до 150 бросил, медленнее, мне страшно. Ну что, есть что-нибудь? Луна есть. На вершины, а потока нет. О, как мы вниз-то. Ты посмотри, а. Вообще не густо. Вообще ничего нет. Ого-го-го-го. Слушай, у нас минус 4, минус 5. Я чувствую. Слушай, меня... откуда ветер дует. Японский ты бог. Вот это мы... Вот это мы влипли, мы сейчас перевалы впереди не пройдем так. вот это мы сейчас пошалим. А я не знаю, мотор запустится в такой мороз второй раз или нет. Я не уверен. Поржом, что? Если что, приземлимся. Ты хромой, как мы до дома дойдем? Когда, друзья, один хромой, другой косой. Эй, эй, эй! Слушай, неужели ветер южный? Я вообще не понимаю, что творится. Так, на чертежах западный. 150 150, 150, 150, какое-то заколдованное место. А а здесь 4? всегда так. Да не говори. Так, ну ладно. В любом случае, мы единственный наш способ это тянуть вперед, и пытаться хребет перетянуть. Если нет, справа будем его обходить. И как-то низами выбираться. Если что, справа под гором можно сесть, там есть поляна. Ой, вот это мы пошалили. Нормально, сейчас вот эту стеночку поддержим Да, ты, ты, ты вспомни, предыдущую стеночку поддержала Так, думаю, в чем может быть моя ошибка? Ошибка вроде ни в чем Я Все. вот внизу справа на поля садился, вот там вот Ну, ты знаешь, тебе поль нужно поменьше, чем ну, да. нам Друзья, почему я так переживаю с точки зрения мотор запустится, не запустится? Холодно, нужно всегда рассчитывать на то, что что-то пойти может не так Был у меня уже незабываемый случай такой ну хорошо что я дотянул до аэродрома приземлился но верить мотору вообще в общем то не стоит лучше ему не верить так они рвануть ли нам через перевал страшный как ты на это смотришь проходим нормально ну, проходим знаешь это тебе кажется проходим а ты не знаешь какие минуса здесь бывают Ну вообще да учитывая что мы в ротор летим да давайте друзья как это пожелаем нам удачи 150 180 ну давай попробуй проводов здесь точно нет, я проверял а перевал мы должны проскочить ух ты даже мне страшно coarse. серега ну как держим Ваша... нет нет я тебе доверяю что мы не а я себе не доверяю ну ты <с Queens> <temporal 's> <сос <voll> себе бы я тоже не доверяла, тебе доверяю ладно спасибо ну зато друзья мы вышли на в зону откуда мы точно долетаем до нашего аэродрома то есть сейчас мы о птицы они тут что, что тут делаете вообще? Кыш! Кыш! Вау! Ну если они набирают, значит и мы можем. В роторе. Пипикает. Вот они, смотри. Стаи... Да оно махает. Оно махает зольничает. Халтурщик. Мы на тебя рассчитывали, да, махает. Или машет. Ладно, пошли так, по хребту. Ли, это важно Смотрите, какие красивые заносики. Ой-ой. Прям мечта горнолыжника. Что такое? Что тебе страшно? Конечно, я тут да в мы еще высоко, как над, над этими зубьями летаем. М -м -м -м -м. ну ведь прикольно, а по-другому летать скучно. О, опять, ну ладно, не будем на охотиться. они все равно ничего хорошего не показывают. Так, а с левой стороны на 10 часов в горнолыжный парк. Посмотри, на склонах катается кто-нибудь или нет? А тут не видно. Не катается? Не видно. Ясно. Смотри, как можно. Вот мы ну, видишь, кажется, что сейчас врежемся себе вершину, да? А мы можем ее перепрыгнуть. Так, вот, давай посмотрим, что там крест наверху или люди. Человек! Человек? Человек? Вот это маньяк. Он думает, вот это да э, маньяки. Да. Я Друзья, вот здесь внизу, скитовщик. на вот этих всех э, горочках, катаются лыжники, которые с кайтом. Ну, как их называют? Кайтер, его. Кайтер. Я, случай, когда концентрируюсь на полете, я начинаю слова забывать русские и не русские. Из фоторужья его? Из фоторужья его. Хочешь, сниму на видеокамеру, как он красив. Мужественный человек. Потом на левый юраж перейдем. видишь, а он есть. Смотри, вот он. Оп, он нас снимает. Как мы взаимно... Да именно прекрасные. Чем хороша, эти хороши эти хорошие микрофоны внешние, тем, что можно, я не знаю, работают они или нет сейчас. Показывают, что работают. Сейчас я, друзья, попробую максимально близко к нашему товарищу подтянуться. 120 у меня скорость. Я прям над ним пройду сейчас так. 120 есть. Искольжение главное. Вот он. Оп. Я думаю, мы порадовали товарища. Ну так представляешь как старался лез сюда и теперь он подумает что вот это я конь вот это я молодец мало того может он нам пришлет фоточку друзья давайте э, так сказать попробуем вездесущую силу интернета и э, распустим сегодня 28 э, чего там декабря эти даже даты забываю и на горе в которой находится западняя пик дебюра кто-то зашел на гору, ну это явно француз, потому что мы во Франции. Но вдруг вы сможете... Вот Как-то так он тоже, может быть, поищет нас и найдет. Вот можем в Фейсбуке фоточку... Серега, ты фоточку сделал? Сделал. Отлично, Серега сделал фоточку, уже хорошо. Я бы тоже сделал, но я, видите, снимаю и парю. Кстати, заме... ты заметил, что я парю? Да. Я и забыл, что я парю. А ты не хочешь попробовать на пик де вперед прыгнуть? Ну, я попробую. Вероятность очень невысока, что, так сказать, вот, мы там будем. Вот он раз, он на нас смотрит все время. Вот. А мы смотрим на него. О, птицы прилетели к нам. Помнишь вот эти вот дурные? Где? под нами только что прошли. Он, так как ты думаешь, он на лыжах потом? Да, да, да. Он и сейчас на лыжах. Да. Вот это он будет сейчас зажигать. Это, Наверное, целый день надо идти, чтобы один раз скатиться. Как это называется? Скитур? Да. Вот, друзья, у нас, оказывается, здесь есть скитур. И мы встретили настоящего скитурщика. Я хочу какой-то такой ракурс красивый с ним сделать, только еще не придумал какой. Но не, может по быть, не получится. Может быть я справа виража в ротор за ним прыгнул? Не, не знаю. Почему? Знаешь, как весело будет? Ничего Давай попробуем. Вот, он тем более уже уходить собрался. У нас крайний с тобой заход. Друзья. Я сейчас попробую сделать правый вираж. У вот нас на нем придержит. И я справа виража в ротор. Ну, много высоты мы не потеряем. Но будет очень красиво. Приготовились. Блин, скорость низкая, 100. Черт, может, Что-то мне... высоты не хватит. Да, может, и не хватит, да. Эх, все продуплил я. Ну, в ротор там не хватит. А ну, выбраться? Ну, пойдем в роторе. Давай, пробуем. Вот сейчас я ныряю, вот он. И я смотри как. Лыжи, лыжи! лыжи! Сказочный долбоящер. <свят> Но зато мы попробовали то, что испытывает лыжник. А прикинь, он вот так сюда прыгнет-то. Да страшно. Он, слушай, он же вот так и пойдет, как мы. Ну да. Только у, у нас-то нас -то крылья есть, а у него нет. Бррр, как страшно. Друзья, я боюсь таких гор с таким уклоном. Я вообще еще тот горнолыжник. Хотя у меня фрирайдерские лыжи, вы все знаете, да? У меня, их Дринкенс. Пилот. вот мой знакомый продал, когда работал продавцом каком-то магазине спортивном сказал, Волков, ты прирожденный фрирайдер. Я вообще не знал, кто я прирожденный. Но пришлось рассчитывать, что я фрирайдер. Так вот сейчас я мучаюсь. Уже сколько лет у меня лыжи? Лет, наверное, 15. Все я... Ну, мне нравится, конечно. Но тяжело. Особенно, если знать, что я еще и не умею. Серег, возьми ручку на секундочку. Взял. Вот так зафиксирую Раз, раз, раз, раз. Микрофончик работает, смотрите. В этот раз он включился без всяких проблем продолжаем нашу замечательную съемочку я взял ручку так высота высоты у нас немного с этим не поспоришь но у нас впереди перед дебюр моя ручка а то же знаешь эту историю как разбился инструктор с учеником как на в новой зеландии на горе монте кук пилотировали два человека а даже по-моему не разбились они сели на склон какая-то такая байка может быть и их потом спасли но они не пилотировал ни один и в момент втыкания как-то получилось, что все закончилось хорошо. Давай так считать. А то у меня грустные истории не люблю. Друзья, из хороших историй, вот я катаю дядю Сережу по елочкам. А, -а, а лось бежит! Где лось? Настоящий? Да. Был точно, точно лось был? Ну, либо лось, либо очень большой олень. Давай скорее искать оленя. в убежал, мы его уже... как это в лес? Сейчас мы с криками неужели мы на оленя не сможем? Ну, для оленя он слишком велик. Ну да значит. В каком примерном месте? В языке. В Друзья, лесном. ищите лося. Я вам даю картинку. Кто найдет лося? Полет со мной на планере. Нет лося. Ну, в лес сбежал. Эх, <сосы> Серега. А что, Серега, я-то его видел. А я-то нет? Ладно, сейчас вираж сделаю пожестче. Тебе. Эх. <сыщи> <сыщи> <сыщи> <сыщи> <сыщи> Чтобы лося найти. И. Okay. А вон еще кто-то бегает под нами. О, точно. Это It уже я вижу. Кабаны какие-то. по-моему, это мишки. Мишки, медведи? Там их три, по-моему. Слушай, ну жирные. Давай, вот это нам надо. Так, друзья, прицеливаюсь крылом, где были мишки. Или кто там был? По-моему, это были мишки. Ну, бежали так, характерно, переваливаясь с передней на задней. Ну, я вот так разворачиваюсь, склон. Так никогда не делай. А! Нельзя. И теперь иду низко над мишками. Где они? Они вот в этом лесу вылеточно скрылись. Вот, олени. Олени. Олени. Много. Все, не будем больше пугать, а то нас заругают зеленые местные. Так никогда не делай. Нельзя. Спрашиваю. И теперь иду низко над мишками. Где они? Они вот в этом лесу вылеточно скрылись. Вот, олени. Олени олени Ой, много все не будем больше пугать а то нас заругают зеленые местные и будут трижды правы так мы сейчас еще можем высоту продуплить и сам понимаешь неизвестно как будем приземляться друзья вот кстати настоящая лавина, посмотрите вот крыло я вам показываю и какая классная лавинка сошла и кстати есть поток небольшой серега расскажи как ты на этой горе чуть не остался но это с другой стороны это с южной стороны было ну сейчас ты начиная рассказывать мы туда попробуем подлететь высоты маловато мы пошли 2 января вот додоело пьянствовать решили что надо разбавить активностью полезли на гору 2 января примерно вот в такую же погоду примерно вот на эту же гору ну, ну да тут снега побольше был, наверное ну, вот но наверх то мы залезли с трудом начали вниз спускаться по ледяному клуару. вот но ну, и в какой-то момент со снега вышли на лед, где был а уклон, ну, градусов, наверное, за 40. Ну, и я благополучно усвистел вниз по этому колуару метров 300. Ехал быстро, ехал далеко, и потом внизу ждал 2 часа, пока ребята ко мне спустятся. Чтобы на мне ни царапинки не было. Повезло. Да, яблоко, которое было у него в штанах, превратилось в туре. Как у него кое-что, что еще другое было у него в штанах не превратилось туда, непонятно. А Чтобы вы понимали место, откуда они начали подъем. Вот, вот этот вот, сейчас я даже вам покажу. Это вот внизу слева, да? Да-да-да. Мы даже долетим до этого врага. Потом, правда, можем до аэродрома не долететь. Ну ладно. Это и пугает. История так история. Вот, начало тропы. А Крыло сейчас показывает вот в то место Но оно что-то за перегибом скрыто Где Серега шуршал, аж дым идет Но ну, куларчик видно э -э, Вижу, что хорошо тянет Впереди у нас замечательные Тарелочки летающие В предыдущем ролике мы снимали вам Приключения Сергея Вот кулар, с которого он там Шуршал вниз Восходящий поток достаточно сильный и я думаю, что мы достаточно бодренько сейчас выскочим в волну. И я смогу поздравить вас с Новым годом уже с большой высоты. Конечно, ощущать себя в шортах над снегом, это весьма круто. С другой стороны, почему бы и нет. Тепло реально, солнце вот это, которое светит через этот парник фактически, дает очень много... Он да, внизу. куларчик видно. Так, между тем нам надо валить домой. Давай. Камеры-то еще не разрядились, но разрядилась у нас батарейка высоты. Ну тебе хоть понравилось, Серега? Я в восторге. Ты в восторге? Это, это хорошо. Сейчас будет нарок по елкам. Единственное, что это может быть не так красиво, потому что солнце в морду светит. Немножко освещение все портит. Так, смотри, почему-то нету восходящего потока. Я бы даже сказал, что у нас льет. И есть такие жирные, славные минуса. Да, мы, наверное, не будем с тобой шалить, потому что рискуем не долететь до аэродрома. Друзья, придется обойтись без шалости. Ну разве одну маленькую? Слушай, не шалости, потому что я не вижу елки. Они, они, вот... Смотри, они вот прям под жопу Полетели, да? Совсем мало. Прощаемся с Пикдебюром. Вот сейчас видно и Кукувару, и Мини Сереги хорошо. Курс на аэродром и высоты у меня ну так вот на пределе посмотрим даже чем это закончится продолжаю тестировать DJI камеру вроде как работает вроде как микрофон даже работает город э, Вейн в закатных лучах солнца э, гора Уль которая совершенно не видна То есть я бы прижался к ней но устрою, что мне почти не видно склонов и мало того прижимания ничем не сулит, потому что от нас трясет и толку от этого прижимания никакого поэтому лучше уж тянуть на чем есть а там видно будет аэродром 600 метров до аэродрома километров 10 ну, поэтому я вполне рассчитываю что нам аэродинамического качества и всего остального если не нарваться на какие-нибудь мощные нисходящие потоки должно хватить я верю в наш планер а серега верит в меня поэтому мы ничего не боимся. Где мы сегодня летали, чтобы вам показать, ну, собственно, вот, чуть сзади беленькая горка, вот на ней мы встретили нашего коллегу горнолыжника, вот этого скитурчика. Я считаю, что любой полет – это всегда большая радость. Да, Серега? Да. А знаешь, какая часть самая веселая в полете? Посадка. Правильно. Самое главное – шасси на посадке не забыть. Может, мы с лоботями пройдем пониже? Давай без хулиганств. Давай Тусе позвоним, что мы это подходим. Вот, же, друзья, чем хороша сотовая связь, тем, что можно же не позвонить. Максик, знаешь же, как обрадуется. Ну, да, если успеет выбежит. Ага. Друзья, у вас бывает такое, что жена вечно трубку не берет? Вот у меня вечно телефон куда не засудит. Вот зачем человеку телефон? Чтобы быть на связи. О. Вроде как прошел сигнал. Туся, мы над домом сейчас пройдем. Выпускай Макса. В кадре как раз Лоботим Альсилион. Домик мой с солнечными панельками. Вы сейчас видите в центре кадра. А вот Макс бегает. Бегает? Да. давай я с левого виража, наверное. Или давай с правого. Через плата такой эгегейной штуковиной. Смотри, а как можно. Оп. У -у -у. Ну, теперь пройдем пониже над аэродромом. Я еще куча энергии обладаю, Сейчас попробуем в таком небольшом вираже. Вот, друзья, наша полоса, наш колдун, вот здесь лежала наша камера. Оп. Надеюсь, она уже выключилась, и смотрите, сколько высоты я наберу. Вот теперь шасси как раз. Да -да. Оп. Я, я, я ждал, пока ты развернешься. Хорошо. Тормоза работают. Закрылок 10. Полностью выпущенный закрылок и доклад. Сам лопатитангу ее Downwind Landing to South. И погнали. Любимый орбитальный заход. А, Серега, как? Нравится орбитальный заход? Да. Да непривычно. В Относительно запасенного количества энергии тебе кажется, что все время не хватит. А у тебя ничего не получится? Нет, ну, я же не знаю, сколько ее. Да много. Я сейчас чуть-чуть убрал тормоза. Потому что нам надо подлететь поближе немножечко. Чуть-чуть поближе. Чуть-чуть поближе, иначе толкать самым же я не могу толкать. Мне надо обязательно доехать. Конечно, сам толкать будешь. Сам толкать, я поэтому не касаюсь. Ой, будет, проехали. Будет. Вторую камеру, проехали! Будут обидно камеру раздолбать. Нормально, я. нормально, обе проехали. Обе проехали, хорошо. Да. А, все, я сбрасываю скорость. Интерцепторы у меня где-то на треть остались. Сейчас я проверяю наличие механических тормозов. А то, знаете как, поедешь к ангару, а уже останавливаться придется методом торможения носом планера в ангар. Нос это самая дешевая часть планера, в принципе, поэтому... Там мои ноги, давайте вот. А, а так, как, как, как это, еще один повод сломать. Ногу. Волков врезался в ангар. Ну ладно тебе. Смотри, какая точность. У уже в ангаре пристрелены. Вылетешь, да, кончик, положил на асфальт. О, смотри, видишь? Вижу, вижу. Тут справа. О? Фух. Фух. Да. Доволен? Да. Это хорошо. <свят> что ж, глубоко уважаемые любители лета и спорта. Вот так мы немножечко славненько пошалили, потестировали камеры. Я надеюсь, что все записало. По результатам попробуем собрать ролик. Серега, морду поверни свою, чтобы тебя тоже засняло. Во. Во. Скажи, что ты доволен. А ну говори быстро. Что ты доволен? <свят> <свят> Я <свят> доволен. Скажи, <свят> скажи как, как, что чувствует парапланерист в планере. Скучно, но прикольно. <свят> Скотина. Скотина. Let's go.